Лисичанск все, или походу все, львовский повелитель мусора, садовой, готовится сражаться с Белоруссией. В Ливии хотят свергнуть успешную демократию когда-то, которую установили США и союзники. Нефть может подняться до 380 долларов за баррель, а это может привести к катастрофе в мировой экономике. А тем временем в Германии не хватает уже дров и дровяных печей. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 2 июля, 17.00. И начнем мы с двух фронтовых сводок, с двух городов на букву Л. Сначала с Лисичанска, потому что появилась информация, что Лисичанск фактически окружен. Что пока не подтверждено Генштабом ВСУ. Но косвенные различные данные говорят, что ситуация Весьма там трагическое для ВСУ. Есть сообщения от местных, а также некоторые видеообращение бойцов ВСУ, которым удалось выскользнуть из Лисичанска. И они утверждают, что там просто хаотические очаги сопротивления. То есть общей картины уже нет и там просто ад. Хотя еще утром была информация, что до полного окружения осталось буквально там несколько километров. Ждем разъяснения, конечно же, Арестовича. И, вероятно, скажут, что это такой же мокрый сахар, как был в Северодонецке. В смысле, операция «Мокрый сахар». Ну и пока ситуация проясняется. Пока пройдет несколько дней, чтобы прокомментироваться Генштаб ВСУ, Американский институт изучения войны, британская разведка. В это самое время на другой стороне Украины, во Львове. Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, там я могу разместить больше. Итак, во Львове мэр Садовой готовится к возможному сражению с Белоруссией. Походу, Садового судьба Лесичанской, конечно же, не интересует, а вот Львова его интересует. И вот он в своих фантазиях видит некое наступление, хотя и Генштаб ВСУ, и Арестович заявляли, что вероятность маленькая. Ну, у Садового своя вероятность, и, видимо, какое-то было видение. Помните, как у его жены, что вот он станет президентом, да, к ней там приходили во сне. И сейчас тоже, наверное, он увидел, собственно говоря, вот это видение, и что нужно защищаться от Беларуси. Интересно, а мусорные баррикады будут строить или в этот раз обойдется? И несполна розуму мэр города Львова Андрей Садовой заявил, что ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема. Поэтому в каждом районе Львова будет создан штаб обороны и дополнительная подготовка для боевиков теробороны. А также будут созданы запасы продуктов на случай длительных боевых действий. Но ну, а сколько будет создано запасов мусора, мне даже сейчас трудно предположить, учитывая э, мастерство в этом Андрея Садового. Но по большому счету понятно, что это просто распил денег и под это сейчас будут проситься бюджеты. Садовой постарается, конечно же, на этом немножко нагреть копеечек и на продуктах, на, на длительном запасе продуктов. Ну а также создание фактически своих отрядов боевиков, вероятно, кстати, ориентированных на Польшу. Кстати, есть некоторые сообщение, что сейчас улицы западноукраинских городов все больше и больше слышится различная западная речь. И местные жители подозревают, что как раз таки это возможно те самые боевики-наемники, которые будут участвовать в случае чего. Ну и пока министр обороны США бросает гневные речи, что это вызов не только Украине, а всему североатлантическому сообществу, тем самым провоцируя ситуацию, в мире нефти может подорожать до 380 долларов, как утверждают американские эксперты, за баррель. А это приведет фактически к экономической катастрофе. Дело в том, что Россия может снизить добычу объемов нефти, а также страны Персидского залива и не только Персидского залива как-то не спешат наращивать объемы добычи нефти. Но также как-то не разделяют принципов демократии, что ли, различные ближневосточные монархии. Ну, а в Ливии вовсе штурмуют парламент, поджигают там что-то. Как-то демократия, что то не удалась. Так успешно вроде продвигали, и тут нати здрасте. И в Германии как-то становится невесело. Дело в том, что июль уже, и зима на самом деле близко. И европейские страны говорили, что нужно же экономить, и, собственно говоря, переходить на дрова в каких-то случаях. Так вот, дров уже тоже дефицит. И печек, которые... Работают на дровах да, Которых можно топить дровами Тоже уже дефицит Как отмечают немецкие производители Как дров, так и печей На этом пока, друзья, все Подписываемся обязательно на телеграм-канал Дальше будет